Банде Гурупадот дандам, Бхактабинда саманитам. Шри Читанна Прабум कल पतव्य के पासव पतिता पाबोंने भविषण हो नन म मुकन कर बाचा ल पंग ल गय Шнавактипати Деви Шаттабаттойи Намаунамаха Нараяна Намаскрита Нарунчаива Наруттама Девин Саврасатинга Васамтату Татуджая Мугимадире Шанкирта Ней Бхакти Прамодакша Джагадбарна, Дейям Садапарихабагнама Виштадухам, Титас Падам Сива Вирнчанутам, Сараням, Битат Тихам Панатопаллава Банде Пис пуриджи, такема пиково душва держе, поронам норагро сасаягро Шри Кришна Чайтанна Прabhuni Танандо, Сиаддоитогадаа даро Сива Бхакта Виндо. Шри Кришна Чайтанна Прabhuni Сиаддхитада и сивасади гаура бхакта Кришна, Кришна, Кришна, આजમત भજ नका बदाત સંकત कपતર काમला હताक्ष વशाभર દર જधर मपा बन् जग્ર कर करण बताર हર किਿष्ण હર Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам Харе Харе. Аджан уламбитабу жоу канука Карунаа, Бхутару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Сурах сурой рванито диварупам, бхуктин чамуктин чадада синитам, Нарайвану Прияманага Мадаха Пахарам, Барана Сипурапути Вхаджави Хишанатхам, Бхаги Саджасу Бхадани, Лакшмириджа Сачавакшаши, Тамни Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе, Рам, Харе, Рам, Рам, Рам, Харе, Харе. Ой, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, दिन ददनाथ को मथोरानाथ कदाबल का शह दन तलों को काथरम दथम म्मति किममीह गौड़यो गोष्ठिपति सीला वक्तिष धन तो सर्यति गषा ठाहपा जगत गुरु Гуди сказал, что Мадавинду Пурипат это главная колонна груди Баджина, Гуди сказал, что Мадавинду Пурипад это главная основа колонна Груди Баджина, это шлока которая им произнесена Мадоевдо Пурепадом, вот он произнес шлоку перед вот эту шлоку перед тем, как оставить этот материальный мир. Эта шлока, она изначально это изначальная шлока Рупанугабакти. Эта шлока – это коренная причина рупану Без понимания этой шлоки жизнь мы, мы додумаем о себе как о Но если мы действительно гаудья, мы должны взращивать эту шлоку, и вот от оленей иногда исходит прекрасный запах, но Similarly, олени devoutes, пытаются найти источник этого запаха, бегают там и здесь, но so они не знают, что этот запах от них исходит. И вот те возручные преданные, они знают, что есть там, а другие – нет. Они знают источник всего, и вот эта шлока – это коренная причина Рупанога Бхаджина. Не осознав эту шлоку, никто не может войти на путь Рупанога Бхаджина. Почему Шила Пропат говорит, что Мадхавинда он Главная колонна Гауди Баджана. Почему не Горанга Махапрабху? Мы хотим сказать Горанга Махапрабху, поскольку от него мы об об об обрели нашу Гурагу и все остальное, но Гурага говорит, нет, идея это, не, это неправильно. Мы не понимаем, что наш Бхахтимюна такого Прабхопат, они сказали, то, что Мадуэнду Пурипат, Билла <тараз> внутри их сердца <тараз> Махапрабху золотая аватар, она уже явилась, но никто не знает об этом. Хотя они пришли намного раньше, чем Махапрабу явился в этой мире, но что? Они пришли гораздо раньше, чем Гуранга Махапрабу. Но Гуранга, Аватар, он вечен. Он, это вечная Аватар, она явилась, вот эта Аватар явился в их сердце, откуда мы знаем. Сила Бхактина Такура говорит, без связи с Горангой Махапрабу, не имея связи с Радхаране, Горангой Махапрабу, он есть олицетворение Радхаране. вот без связи с этим золотым аватарой такая премана невозможна. Да, никогда ее не было с самого начала творения. И вот такая према, практически невозможна. И вот седанта в том, что хотя мы находим что Мадавиндапури на станической превосходство Мадвачари, но все же то, что Мадвачари не мог сказать. Поскольку Наставление Бхагавана было говорить до какого-то определенного уровня, он отправил Мадхачарю, Рамаладжачарю, чтобы они проповедовали до какого-то определенного уровня, а потом Бхагаван отправил следующих преданных, которые должны были продолжить их дело. Как пример, Сила он мог написать все, больше, чем он мог написать, больше, чем уже есть в сочетании багаваче. Он написать мог, он сам вья саватара, он вья сагора но не написал. Он сказал, если я скажу больше, чем надо, то эта книга станет, и, и, и, и так она большая, очень станет еще больше. Мало, мало кто осмелится right ее, ее читать и суть том, что кришнадас ковидаска с вами он уже признал, то что. И вот он говорит, что я поднимаю просто остатки пищи этого арендованного стакова Махаша и вот пытаюсь. И вот он говорит, что я пишу все по его милости. И он снова и снова молится, чтобы... Не, не было никаких ошибок, никаких оскорблений. В адрес лотосных стоков можно изучить все не И вот там Кришнатонский с вами говорит, и таким образом Мадвачарья, Гамаджачарья, все четыре Ачарья велики, нет в этом никаких сомнений, но они оставили какое-то служение для следующих преданных, поскольку время от времени Богована хочет являть новые лилы, новые седанту с новыми но преданными. Она, конечно, вечна, но для нас это все новое. И вот Мадвачарья внешне можно найти, он имеет связь. Мадхванду пурипад экстерьерли, we find is a link with что? Но все же мы говорим, что Гурангамахапрабху он уже явился внутри сердца Он уже явился внутри сердца. Билла манглата кура. Я могу два свидетельства привести. Первое, то, что Горанду Махапрабу специально он подправился искать эту книгу в Южной Индии, чтобы показать, что нет, есть связь. Иначе, почему Махапрабу с таким вдохновением читал Кришна Коранавриту и Бхамасам Это свидетельство тому. Второе, почему Махапрабу приняла принял а, сам правда Пурипада, хотя Говарнко хотел открыть этот секрет но мы слепые не можем видеть и вот Говарн Гавата он уже был там и Мадаминдапурипад он коренная причина Говдия Бхаджина, я могу сказать, это правильная концепция. Это шлока, я with... с которой начал. Это основа. Не поняв <соспит> эту шлоку, мы не можем в... вступить <плодисмент> на путь Випалампа <плодисмент> Баба. Это такая Випралампа Баба чувство великой разлуки. Если мы не сможем понять это чувство разлуки внутри нашего сердца, то весь наш Гаудия Баджан, Прупануга Баджан, бесполезен. Нет толку от него. Я хочу сказать что-то о Шабдабраме, о Тата Веданте, но ваш, твой, ваш вопрос напомнил мне, что нужно сказать о чем-то еще. И вот ваш вопрос, вы, вот ваш вопрос, он отклонил меня на другую тему, это хорошо, я, это все, все же имеет связь с Ведантой из Мадавида направление мы не потеряем и вот вчера я говорил от душлуку и также я говорил в одной слоке из симатбхагота махапурани Тадатма-бхуйяйо-калпатэ калпатэ самостокарма ниведитатма бхичикир ситов мэй Тадатма-бхуйяйо-калпатэ-вуй бхуйяйо ча калпатэ я told yesterday. Эти говорила вчера. And mean, mean what do you mean by что значит Один садгуру Он должен иметь этот признак. Вот те признаки Шабда Брахма и Пара-брахма. Вот как в этой слухе говорится. И вопрос, что значит Шабда? Шабда значит Шабду Праман. И Жива Гошами подговорит, Шабда значит Веда, Упани Шадда Веданта. Дикте, то, что называется Шабдо Брахмой. Атхата Брахма Джигаса. Атхата Брахма значит, осознав, после осознания бесполезности материальных звуков, которые мы используем в и ночь, мы можем понять всем сердцем то, что мы должны практиковать трансцендентный звук. И поэтому здесь говорится Адхата Брахма шиван Мшимат Бхагавата Махапурана. там в последней слоке говорится что если вы практикуете эту Шабду браму то тогда вы сможете избавиться от этой материальной обусловленности и достичь трансцендентного мира. И если вы будете практиковать шабда шлоку и, если вы прекратите и повторять материальные звуки, поскольку это наставление Шимана Махапрабху, чтобы мы не привлекались материальными вещами, материальными звуками, Маха Папу говорит, «Рагунатхи дасгусаю». Грамму вот Махапабху говорит, что мы не должны заниматься материальными вещами, повторять какие-то материальные звуки. Все, что мы делаем, мы должны, не, должны сделать, не должны делать с материальным настроем. То есть Маха, Махапрабху говорит, что наоборот мы должны практиковать трансцендентные звуки, повторять трансцендентные мантры, имена. И если мы будем практиковать и повторять эти трансцендентные звуки, тогда мы сможем избавиться от материальной обусловленности и достичь трансцендентного мира, это шабда значит веданта беда, упанишада. Все назовет шабдой. Это значит Атхата Брахма Джигаса потому Это шабда, это звук, трансцендентный звук, это сам бхагаван, как это возможно, может вы слышали, как и такое выражение вот um -э -э um -э -э это Брахма-мантра «Умэти-экакшарам» в Гитии Бхагаван говорит. Это корень всего мироздания. И в састрах также есть такое свидетельство о кали, Схолика, кали вот то, что о том, что в эту кали в... Кришна, он явится он в форме звука, в форме шабда Если, кришна, если будем повторять совершенным образом то, имена Кришны всем сердцем, то Кришна яви, явится в этом звуке, но для обусловления души это невозможно. Но Мадхавинда Пурипат может так делать. Когда Мадхавинда Пурипат повторяет «Ха Кришна, Ха Кришна, Он присутствует в этом звуке. Мы не можем видеть, мы слепы, но Кришна, Он там. И звук может быть увиден, yes. как там, возможно. И в шастах есть указание на это, в веданте. Мы во многих местах видим такое указание, provided, такой намек. Если мы повторим шабдабраму совершенным образом, то тот объект, мы имеем в виду, этим звуком, как? Дама. Имя Вриндаван. И Вриндаван все в этом имени Вриндаван, само. сам Вриндаван присутствует. Вриндаван Дама, Бхаганси Кришна, все его вечные спутники, все. все включено в Шабдабраму. Шабдабраму значит не только один Кришна. Кришна. Это адвагян таттва, значит, Кришна и все окружение, дама, нама, лила, пайка, все вместе, это завица адвагян таттва. И вот все вместе за это завица Брахмы. Я имею ввиду, Бхагаван Си Кришна в кали Он явился формы Шабда Шабда In it is written, brahma. what do you mean by brahma? Anadinidanam Brahma means Bhagavad Sam Bhagavad Jima. Yanma Dashuyatu and Mayaditarascharta Savikya Sarada this Luka in Bhagavad Ji Maapuram Yanma Dasu Yatu Mayaditurascharda Savikyasaradini Brahma Hida Yakad Ya Adika Vayu Muyanti Yatsuru Teyuvari и вот мы, мы все, вы все приглашены участвовать вместе со мной с Шили Пахупаде, Бхакчан Такурам, с Мадвинда Пурипаде, в том, чтобы сконцентрироваться на лотосных стопах этого Кришны, Шили Кришна Шикришна Читания, все вы приглашены. И нет никаких карусных интересов в этом, это открыто для всех, весь мир. Я приглашаю всех воспевать имя Бхагавана и размышлять о нем. Парам димахи. Димахи значит этот вот это слово во множественном числе используется не в единственном. И вот димахи. Шила Прабхупад говорит, весь мир приглашен и присо... присоединится к нам, чтобы мы вместе медитировали на лотосные стопе, то Пара Брама Парад Паракелишару медитировали, значит, совершали Санктана. Санкиртан сан это лучшая медитация. Санкиртан это лучшая арчана. Шанкиртан это, это все и все. Я имею в виду все, что мы с, с, можем достичь с помощью медитации, вы мы можем достичь с помощью санкт и через Харикатху. Я могу совершать медитацию через Харикатху. Когда я говорю Харикатху, мой ум не должен отвлекаться. И вот, с чего говорит, лучшая медитация – это Харикатха, это Ашнавон Киртан. Более эффективен, чем обычная медитация, более эффективен, чем арчана. Боже более эффективен, чем какие-то яги, которые мы должны делать. Но в кали Яги в Калиюгу не отобряются. и лучше яги, это Харинам Сан Махапрабху сказал. Мы видим «Hanadini Это Шабда говорит о том, что «Shabda tatta» это называется «Shabda и «Djak akshara» «Akshar» — то, что никогда не уничтожается. Акшар есть два вида значения. Накшара значит, Накшара, Накшара значит, Накшара, тот, что никогда не уничтожается, и другое значение Шабдхрама это Пранава Ом, и таким образом, где могу значение вывести, вот оно. АНАДИ НИДАНАМ ВАРНО САБДОТАТТАМ ЯДАКШАРАХА НИВАРТАТЕ ОРТАБХАВЕНО ПАКРИЯ ЯГАТОЙАТАХА Пакриya means the reaction, the reaction of the creation of the total universe. НИВАРТАТЕ ОРТАБХАВЕНО, НИВАРТАТЕ ОРТАБХАВЕНО НИВАРТАТЕ the reaction taking place. From where? Откуда это творение Наса, происходит? А... А... А вот это на а, НАСА в Америке не а... а... последних а... изысканий о том, что а... творение происходит из звука а... от какого-то прекрасного звука. А... Это все творение произошло. <связь> сложно понять, о чем мы говорю. Не все могут понять, и таким образом мы видим то, что действительно так звук можно увидеть. <связь> мы можем видеть звук. Даже материальные звуки у, у них есть форма. <связь> Ну, форма есть какая-то yeah, сварупа, да, даже материальным. So материальный звук no, мы можем видеть в виде Волуна. И на каком-то сицилографии и прочих приборах. И so также трансцендентный звук, он тоже имеет форму. Так много Виданта сутры я can, не могу обсуждать, обсуждать но я свяжу все это с Мада Сегодня день Чандан Ядра. В Веданто Сутра one, two, three, so я произнесу бедан, несколько шлок из and, нее. Что такое Сутра? Сутра значит формула. So И то, что говорит Богота. In bedanto, in Видантия в форме нескольких слов, как вот такие короткие сутры, там из нескольких слов, как шастра Янитваты, а там огромное это все здесь с в таком кратком виде. И вот есть много таких видантра сутр. Если мы будем обсуждать их, они, они очень прекрасны, очень вкусные, и благоухают, поскольку весь, весь наш шабда Брахма, она представлена в форме шастра, в форме бесконечных шастра как Бхагаванун Ананта. Бхагаванун бесконечен и также Шабда Бхрама также бесконечна. Шабда Шастра бесконечна. Шабда Шастра бесконечна. Рупа Шанатана Джи они вспахтали этот океан шастр и извлекли суть для нас. Если я вам дам несколько томов книг и попрошу рассказать суть, что там излагается, мало кто может сделать. Но урочного не могут, имеют великолепную память, могут кратко рассказать обо всем. Что читали, что изучали, и вот эти Госвами, они спахтали океан шаста и дали нам э, сливки с него, Весь суть эссенцию всех этих Шастра, в форме дзява дарма, читания Шикшамальте, Махапрабху Шикши. И yeah. мы должны как-то so позитивно смотреть see, it, на все. Вот, смотрите. Токту-шаман-найад. Токту-шаман-найад, когда someday I can, I can discuss this point. Now I can discuss so many things. To you heard already, вот мы слышали эту шлуху ом тат, сат, ом как сарам, вот, вот это махараш произносит. Вот это пранава не отлична. Бхагавана си ом тад тад значит. То, что ум это атат. Ум это татвасту. Есть атат и тат два термина. Атат значит АТАТ Аттатвасту. Значит апракрита васту, значит, васту". Когда мы предлагаем подношение Бхагавана формы пищи, когда совершаем арчану, что мы говорим. Идамбасту, значит, мы берем материальные цветы и предлагаем Господу, и когда наша преданность смешивается с этими цветами или другим подношением, она становится трансцендентным. И вот когда мы предлагаем что-то Господу и наша преданность, она также предлагается вместе с этим подношением, он становится трансцендентным. В этом и секрет просада и И ум татсад, ум значит татвасту. Татвасту значит сад, сад значит то, что вечно присутствует. Ум значит это как Шара Брамаманта. И то, что Акшар Брамаманта называется татвасту, это также сад, поскольку татвасту. Eternal, Он, и сад, subject, сад subject, значит, вечно присутствующий объект. И вот тат, ту, на санскрите, значит, кинту, но по-русски. Кинту, в и вот тот practice, объект трансцендентный звук, а Брахмавасту. И вот это значит in то, short, что значит, парабрамма -ну ану баджан, мы должны совершать позитивным образом. И в говорится, что весь наш Бхагавадваджан мы должны совершать позитивным образом, что это значит, вопрос возникает позитивным образом, значит то, как это показано Радхаране, позитивным образом, значит то, как показал нам Мадханда Пурипат. Рагунададгасай, Рупагасай, Гасаната Гасай, Бхагаван такой. Позитивный путь, значит, Наш путь Бхан должен быть направлен на то, чтобы Богован был доволен этим. И вот есть два слова, мы, у нас, мы должны все это осознать. И вот, вот это, эти слова значат, что мы находим в виде ведан, Веданте какие-то указания, намеки, поскольку в Виданте часто ино иносказательно говорится, часто прямо. First, часто прямо что-то говорится, но Sometimes чаще и как-то не прямо, как я могу, как например, вот эти слова, джанма джанма то и что значит джанма значит, джанма творение, поддержание этого мира и уничтожение, мира, разрушение, оно совершается парабрамой. Кем? Все творение, I mean, поддержание это этого мира и уничтожение, творение, I mean, это мира, и уничтожение и случается. И поэтому Здесь you know, говорится, is, кем on, so Bhagavad, и written by также и вот в этой шлоке говорится, что, что мы не должны смотреть на материальные звуки. А еще можно понять, что в этой шлоке говорится, что мы должны смотреть на трансцендентные звуки. Это прямое значение шлоки, хотя в ней говорится, что мы не должны смотреть на материальные звуки. И вот тот путь, который показан Радхарани, Мадведу, Парипадам. Ивупа Гасвами падает Санатана, Дзива Гасвами, Рагунат Хайдаса Гасвами, Рагунат Бхатая Гопал Бхатая Гасвами. Они все совершают бхазан. Они совершают позитивный баджан, значит, баджан, который одобрен на тот баджан, которым Бхагавадши Кришна будет доволен. I cannot have any scope to discuss all in details, because your question answer I will have to give. So now question is there. To если do, я буду совершать I Rupan -Gubhajana, Rupan -Gubhajana, if going to follow если буду следовать Радхаране, то тогда юктавараги автоматически придет, если спросите меня, какой совершенно как совершенного примера юктавараги это радхарани. Можно видеть юктавараги в практической форме, в лили радхарани, в лили горанге, юктавараги в одном случае это так. Те, кто начинающие. И вот я говорю о внутреннем значении, что да, Юктава если вы хотите узнать ее подлинное значение, я могу сказать, что Юктава это Рупану Или я могу сказать, что пример всего этого разхарани или Гуран Махапрабху это будет так. Сила Мадвинда Пурипад. Внешне мы можем видеть, он всегда практикует харинам. Он повторяет харинам. Это для, для нас, можно сказать, что он, практикует, но он не практикует, а совершает харинам. Он получает вкус с этого харинама. И если мы обретем вкус к харинаму, то не сможем оставить его. Мы будем постоянно повторять святыми. Поскольку мы не обретаем вкуса like к святым именам, поэтому не хотим повторять как-то через силу, повторять. Но когда мы обретем вкус к святым именам, то тогда будем повторять их по-настоящему не сможем оставить. Как сахарный тростник, он сладкий, но если кто-то болеет желтухой, то для него... Потому что печень не работает, он не чувствует сладкого вкуса и из-за такого, из-за неработоспособности печени, этот сахарный тростник кажется не сладким, он сладкий сам по себе. Акупат Госвимпат пишет, подобно с сахарному тростнику. И вот говорит, если мы... Но все же мы должны принимать этот сахарный тростнику он подобен лекарству, и постепенно он излечит нас и от этого, желтухи, вот при Сука, желтухе полезно пить э, э, сахарный сок сахарного тростника. So и когда наша болезнь не уйдет, то материальная болезнь уйдет, и тогда мы почувствуем вкус Харинама, вот Мадвина он день и ночь совершает Шабда Сева. Весь день и ночь он повторяет святые имена. Даже во время Говадхан Парикрама, он всегда совершает Санкиртану. И также мы должны вместе с анкертаной делать все, например, если мы что-то делаем, мы должны пом помнить внутри, повторять все это именно. Если вы не примете помощь Шабдабрамы, то тогда все ваше сива не будет э полно, не будет совершенно. То есть спите вы или идите, всегда Если хреном вы творите. Мы должны повторять святые все имена, все всегда. Мога проводы, такой совет. В «Нану, нану, нану, говорится. И таким образом харинам – олицетворение всех шабдо-шастра. Пурнавасту. Я уже говорил, из пурнавасту, если мы возьмем пурнавасту, то пурнавасту останется. То есть, если целое взять целое, то останется целое. То есть, несмотря на то, что мы возьмем все то, из этого целого пурна так и останется, как в Риндавану, когда явился здесь, то в трансцендентном мире его меньше не стало. И также Шабда Шастры, хотя они полные, они целые, но все же они указывают, все эти Шабда они указывают на Шабда брама Понимаете, о чем я говорю? Все шабдасасты в итоге они приходят к заключению и указывают на Кришну, на имена Кришны. Я пример привожу. Как от бога солнца лучи солнца исходят. И те лучи Солнца могут быть сравнены с Шабдой Шастрой. Или Шабды, Пураны, Бхагавы, все звуки. Шабда Все могут быть сравнены с лучами. и как эти лучи, они исходят откуда-то, как от Солнца, например, исходят солнечные лучи. если мы, если мы проследим, откуда этот луч Солнца исходит, мы увидим само Солнце. Это такой научный пример. И таким образом все шастры в итоге... Finally, point of Krishna. Все шасты в итоге не Hello. указывают на Кришну, поскольку не исходят из него. Как, например, если я помещу какую-то бумагу на солнце, солнце не сожжет ее. Но если piece, piece lens, lens, you know, с помощью лупы сконцентрировать эти, лучи so солнца, то эта бумага загорится. So so это хороший пример, все лучи. Здесь, если с помощью небольшой лупы сконцентрировать эти лучи солнца, то они зажгут эту бумагу, и также все шастры, все авторитетные шастры. Это бесконечная шахта Брама, но ш... каждое слово шастры может спасти нас, если наше сердце чисто, искренне, без всякого лицемерия, если мы сможем прибежья подлинного Гурдева. Кто-то может повторить хринам, купить малу на базаре. Но, Но когда Гурдев прикасается к манте, манте повторяет и повторяет хринам на ней, то, все все в, на ней, то вся сила, она сконцентрируется сконцентрирует, на этой мале. И тогда, когда мы повторяем такую мантру, начитанную великим Вайшнавам, то... Мы получаем вкус к Харинаму, и второй вопрос, все саду, все не могут понять, что случается где-то, только и такие не избранные сады. Те, кто совершает намбаджина распространяют милость через Харинам, а не намачари, как Хридастакурпа Гасаве Пад Сунатана Гасами, Гасвами, Рагунадас Гасави, Сила Бабхапад, Сила Бхактипанд Пури Гасава Махара, с помощью Харинама, с помощью силы Харинама, Хари Кришна он находится внутри их сердца всегда. Кришна всегда внутри их сердца, и для них можно понять, что где-то случается, но все же не всегда. Почему? Это зависит от желания Кришны. Однажды один вопрос. Какой-то Махараджа достаточно давно, может 20 лет назад, вот Шанта Гусай спросили, что вы антарьями вы знаете все. Почему иногда мы наблюдаем, что вы что-то не знаете, почему вы являете лилу незнание чего-то? И он сказал, что правда. Те, кто совершает нам я Могу привести бесчисленные примеры, но I времени мало. Примера, и вот я несколько примеров могу привести, через которые я файл, покажу файл, этот факт. И, и вот те, кто на Мачаре, те, кто могут спасти Бог Субняк Душком, Харикатхи и Киртонов, такие могущественные сады, они могут понять ваше сердце, но все же. Это не значит, что они все могут понять, поскольку они за -за заняты пометованием Лили Кришны и обо всем остальном. Мне, когда думать им это неинтересно, как Баладев, он не отличный от Ши Кришны. Это его первое проявление. Но все же, когда Кришна совершает Лилу в течение года, вот, например, вот эта Лила Говасахаран Лила. Пулиш, Вот, вот эта вот, вот Лила, когда бы пастушков эй, и телят? Гова Сахаран Лила, вот это в течение года проходила эта Лила, но баладев, не знал об этом. Шанта Гаса Махарадж, и когда этот Саньяси спросил Шанта Гаса Махараджа, Шанта Гаса Махарадж сказал, что в Антарьяме, бабу, «Все знаете, но почему иногда что-то не знаете?» Шанта Махарадж сказал, <связать> Мне велело ответить на его вопрос, я так ответил. И Шанта очень доволен был, как вот Баладев, не отличен от Бхагавана, но вот этого не знал, что этот Брама украл теле от Багаван, Говорится, что вот эту лилу, лилу Кришны, которая в течение года проходила, Баладев не знал. И однажды Баладев увидел, что случилось. Нечто необычно все гумата, маленькие гумата, телята, а вся диама. Коровы гумата, обычно гумата, любят гумата, молодых телят, но тут случилось что-то необычное. Эти коровы бегут больше пытаются ласкать своих старших телят. Почему так и вот Баладых подумал и увидел, что все это Кришна, что Кришна принял форму этих телят, и поэтому коровы не так стремились к ним. Однажды Кришна Баларам играли со своими друзьями. Это следующий пример. И вот они играли с пастушками. И тем временем, один и демон пришел в форме пастушка. Но хотя они все знают, но, но если Кришна постоянно будет все знать, то такая сладостная лила не получится. Поэтому Кришна отдал эту ответственность. Йогамайя ⁇ это ее департамент, ее отделение в Ее видении это все адмонал, иногда, и, то, есть, то есть, Кришна будет вести себя, в в себя и как Верховный Господь, Всезнающий то, Эти лилы не будут столь прекрасны, если бы Кришна сразу убил этого демона, то было бы неинтересно. И вот Баладев поэтому тоже может знать все, если он будет уделять этому внимание, пытаться выяснить, как вот он посмотрел, под, кто, кто, О, почему О, так О, происходит, О, почему О, коровы стремятся к старшим телятам, он, он увидел, что Кришна принял форму телят, и постучков, поскольку тех настоящих украл Брама, и так же с Баларамой случилось, а, а вот, и, и вот в, в этой лилии -ли -ли они играли в игру, на, на не других на, на себе. И вот вы что-то играли, и проигравший что должен был ну, носить победителей на себе. Как можно вспомнить, когда Кришна проиграл, то Судам сел на Него и поехал на нем, как на лошади, шерепятками его бил по животу. Смотрите, насколько прекрасен, настолько слабостен Кришна. Никакие полубоги, никакой Нарай не может сравниться с Кришной. Только с Кришной можно иметь множество видов отношений, не с кем И, и поэтому Балады этот демон забыл Балладхи Махараджи. это и вот этот демон okay. по -по Баладева Крэн. повез в сторону Матхуры, so а тут uh, подумал, что что происходит. Мы что тут so играем? Зачем нам Матхура? И понял, что это демон и убил его. И хотя горохчного, они подобно антарьями, подобно подобно сверхдуши в каждый шасты, но они заняты трансцендентными он вещами, они, они чем-то материальным, и поэтому они иногда упускают это из виду, поскольку мне некогда, некогда знать все. И еще один пример я могу привести. Почему Мадхаванда Пурипат вот он Антарьями или нет? Мадхавида Антарьями, но почему он не смог понять, когда он совершал полную парикаму Гавадхана, и после этого он сел и... на берегу Говинда-Кунду, начал повторять Харинам. И тем временем какой-то маленький мальчик пришел, спросил, что ты делаешь, ты ничего не ешь. Моя мать понесла молока тебе, а когда знаешь, от, что я пащусь, как, не, не знаю, вот купи тут мимо проходили, набирали воду из Гавида Кунду сказали, что этот саду сидит, ничего не ел давно, и меня послали, чтобы я молока тебе принес. И Мадвинда он посмотрел на него, взял это молоко. Опять посмотрел, почувствовал, что-то почувствовал, но не понял, что Кришна и это молоко было очень прекрасно. Я раньше молоко, конечно, пил, но настолько прекрасного молока, как амрита, как нектар, он еще не пробовал. Он должен, быть, должен, должен был узнать Кришну сразу, но не узнал о воле йога Мои. Югма сделала так, но ночью. Вечером люди говорят. <говорит> и вот вечером они договорились, что этот мальчик заберет горшок и молоко. Пурипат вымыл горшок, значит ждать его повторилах коринам и не, нельзя сказать, что он зас, зас, зас, зас, заснул, А он как бы тамагун и считается, как Гуру Макараджи видел, он не спал, он всегда воспевал цветы имена, хотя внешне иногда выглядело, выгля выгля выгля выгля как будто он спит, но если поближе посмотреть, то можно было заметить, что он повторял цветы имена постоянно. Мадавина он также может, может знать все. Но не знает А Почему? Поскольку это не желание Кришны, чтобы он знал. Иначе такой лилы прекрасно не было. И вот чтобы насытить лилу, Мадавина он находится на таком уровне, как... И поэтому случилось это лило, и ночью, когда Кришна пришел к нему во сне, сказал, что я пришел к тебе. И я Кришна, ты пришел ко мне с молоком. Да, ты не узнал меня. И тогда Мады Виндхарипад, он сразу пришел к себя, начал плакать. О, Кришны ты пришел ко мне, я не мог держать тебя. Сам все Кришна пришел в читан, Читанище, там ведь и говорится, что сам все Кришна пришел, а Мадхина он не понял, поскольку в этом не было желания Кришны, и поэтому мы не должны сомневаться в Боге и Ващнавах, у них. Есть другие дела, кроме как, смотрите, все подряд. Realize, И мы не должны чувствовать себя одиноко. Мы I'm должны помнить, it. я не только directly, чувствую, directly, so я вижу, что много преданных, они говорили Kalma, мне в Калне. 22 года назад я говорил Харикатху в каком-то месте. Ну, в какой-то деревне. И вот я говорил Харикатху. И кто-то кто-то сказал. Что какой-то мы видели, что какой-то пожилой человек с палочкой. Я стоял здесь, и в Джагнатмандире тоже в Чагдес, где я говорил Харикатху на Вьесасане, кто-то видел, что кто-то пришел. Ну, что какой-то пожилой человек приходил я не мог видеть просто говорили какой-то пожилой человек но потом выяснили что, что бахтипа мод пуригасаймахарадж приходил и много раз я чувствую что он со мной если был бы... и вот однажды кто-то начал но в общем, братья пригласил куда-то, но там какие-то люди пытались всячески помешать. И потом выделили 10 минут все же, и когда я начал говорить Харикатху, какой-то огонь явился в моем сердце. И когда я потом возвращался, с Харикатхи то, вот мне спросили, что случилось сегодня, какой-то огонь явился вас такая Харикатха была, и вот иногда случается так, это не чудо, это милость Гурудева. Кто-то может думать, что это чудо какое-то, но почему? Рагунатдаш он родился, а, точнее, почему он принимал омовение в Радакунде? И тигр там ходил, воду пил, а Рагунатха рядом был, почему так происходило. И вот Рагунат был там, и, и тигр тоже был рядом, но Рагунатха не видел. Санатангасай пришел, чтобы встретиться с Сагу издалека пришел. И после этого, когда он встретился с Сагу Натхаму, а отругал его. с сегодняшнего дня ты должен все са ссать внутрь бажан кутира, не, не под деревом, а то тигры тебя съедят. И тогда, по милости, Санатана Гасая в Раджавасе не построили ему небольшое божье или можно вспомнить он жил просто под деревом и какие-то логические аргументы, mm -hmm. они не могут быть на пути Баджина. С помощью Бхакти мы должны понять все. Когда я жил в Гакулдаме в лесу практически, то, то ночью ходили всякие шакалы, лисы, волки, и и, и прочие животные, и, и, но, но меня никто не укусил там, не как напал, как-то возможно. Однажды я говорил харикатху на Сурьякунде, и это был я думаю нарисим хаситру души джанмаштани и в то время когда я говорил харикатху в ну, вы как понимаете харикатху на раджаващении такие достаточно простые таттатва не, не понимают нужно какие-то истории рассказывать я не привык истории рассказывать и вот когда я говорю хари -катху", хари -катху", харикатху когда Закончилось, я встал. И вот я встал, и у меня из одежды oh. выпал скорпион какой-то. Но он, но он сидел все время. So вот на, not cutting. время Because На когда он говорил харикат но, но он не укусил относите какой-то ребенок упал в вагоне They вот, вот минус, такая, те вредные, вредные побежали к черепах упаде сказали finally, что that bear, that Случилось, начала сказал, не волноваться, и потом после Харикатхи увидели, что именно сад невредим. Кто-то думает, что это чудеса. Но я я, я много таких случаев написал в кни книге на Бенгалии, Бимала про Она еще не переведена. People making messy. No possibility. I am following some rules and regulations. This way happening is the arrangement of Bhagavan. Long time. So this way, Madhavandu Puripat could not realize. I come to the point. I have to draw a conclusion. Then Bhagavan Sakishno speaking nighttime again. Oh, I couldn't realize. After that, crying, but don't cry. Actually. И вот возвращаемся к Мадавину Пурипаду, и когда этот Мадавина Пурипад, он очень сожарил, что не мог узнать Кришну, а Кришна явился к нему во сне, сказал, что не беспокойся, я здесь нахожусь в форме божеств. И вот он эти божества установлены в Аджаранабхае. Это внук Кришны. И в Пуджаре они испугались мусульманского нашествия, они эти божеств спрятали в лесу и убежали. И с тех пор я нахожусь там. И жду, когда же Мадавинда Бурипад придет. И вот я жду, когда же Мадвина Пури приют, и я приму Саву от него. Бхагаван, он полон в себе, но все же он принимает служение от преданных. Бхагаван, он хочет даже принимать остатки пищи преданных. в вот, этом природа Бхагавана, что же делать? И в итоге утром мадавин де прекратил плакать и пошел в деревню и сказал, «Оваджаваси, Бхагаван явился ко мне, дал наставление, мы должны пойти и найти божество Гапала, берите с собой инструменты, там такой дремучий лес, и вот они пошли под руководством мадавин и нашли эти божества». Мадхвен Дапури Пах, вы знаете, плачевая сладость, Гопал появился в передо мной, плачевая Гопала. Тогда Гопал — это инструкция И вот можешь отречься из леса, получил наставление, что нужно вытащить Гопала с леса, накормить его, ну предварительно мыть, совершить пульшу, арджану». И поскольку во обрендовании внешне очень жарко, то нужно Итак, охладить тело Гопала. И вот Мандавида Пурипат организовал все в соответствии с наставлением Гопала. И вот его поместили на верх Гавадхана. По его наставлению этого Гопала начали совершать поклонения. Потому ну, что вещей я не хочу uh, говорить о них и прочее. Это долго долгая история, на все время не хватит. И вот сейчас, сейчас я возвращаюсь к тому, к причине того, по которой явилась Чандан Ятра. Я хочу связать веданту и прочее, чтобы вы поняли, что к чему, откуда. И таким образом однажды Гапал пришел опять во сне к Мадвиндупуре и сказал, что мои тело. Горит, ты совершаешь апхисек мне, но все же мое тело горит лучше, если ты сможешь сандал, отправиться сандал, в Южную Индию сандал, и принесешь сандал. Сандал настоящий, сандал он очень дорогой. Но ну, а дерево Чандана, там, Чандана там на нем Пошли. множество смеж живут, не так просто пойти э э нап напилить его. И еще Гапал сказал, чтобы Пурипад никого не послал за Чандана, сам лично пошел. Но ему уже было там за 70, если не больше. Но все же Гопал сказал, чтобы никого не послал сам пушу? лично а пошел пешком. Возможно. Иначе невозможно. Дал ему такое служение. Вот Мандавина Пурипада пошел с Вриндавана до Пури топать там много, пару тысяч километров. <правит> <правит> <правит> <правит> И таким образом мы видим, что Пурипад пошел, дошел до Шантипура, Навадхипу, потом отправился в Арису, достиг Джаганатхапури, взял Чандан. Ему царь подарил Чандана, когда не услышали, что Бхагаван явился во сне все панды, дави царь. И вот Сарриди тоже ему помог, so Он дал Он много челеских сандала. Are... Панды, они, они are... были богаты, are... все в ходят. <laughs> Они тоже Итак, дали сандала, и вот было достаточно много, сандала. что этот поднять даже не могли. Этот Мадведипури не -пуре мог поднять он, он, он, он собрался, взять, но не смог поднять между Еще ему дали сопроводительное письмо, чтобы его не ограбили по дороге не обвинили в воровстве, в плате налогов и прочего. Вот царь ему письмо написал, что достойный человек, мы ему подарили чанданы, чтобы проходил везде и не задерживал. Никто его не задерживал. Этот чандан до Вриндавана нести сложно было. И вот дали ему двух носильщиков, чтобы они несли и помогали. И вот Мадуэнда Пурипа так пошел, you know, и я по подробно все не рассказывал, кратко. Но перед тем, как know, он в Кираччура проходил, там была своя история как Гапал украл ахир для него. И в итоге что случилось? Мадхавида Бурипата опять посетил Хирачара Гапинатха в Римуне. Мы можем проверить Гуру если у нас есть какие-то сомнения про что материальные слова не представляет никакой ценности. А, а, а, если у кого-то есть желание прославиться, то человек не может говорить подлинную харикатху. Если он говорит ради собственной славы, то человек, такой человек не может говорить харикатху, подлинную харикатху. Это не, не так просто. Это автоматический фактор, Махапрабху сказал, что вот эти качества мы должны иметь для... Мы можем, мы можем совершать харикатху, совершать Харикиртан только тогда, когда у нас есть Тринада пибала когда у нас есть подлинное смирение Гуовичного. Они всегда видят всех как своих гуру, Они... Благодарны всем за то, что они дают им. Это главный признак Гуру Вайшнава. И вот Мадвина Пурипат опять до достиг Римуна. Я видел настроение Гуру Махараджа. Если кто-то поклонялся ему ему было неудобно, он говорил, зачем мне поклоняетесь? поклоняйтесь лучше Шири Прабхупаде. Он был очень смирен. И поэтому этот пример, это сияющий пример, он сияющий пример Гуру Махараджа навсегда в моем сердце. Я помню, Шила Шидава Дэвгуста Махараджа, Шила Бхактипамут, Бури Дэвгуста Махараджа, Шанта Махараджа, они все находятся в моем сердце и показывают мне путь. Гурапагана всегда со мной. И таким образом. Мадхавина Бурипат он чувствовал, чувствовал он с... почувствовал какой-то стыд, но the... все равно пошел он наставил мешок с чанданом там рядом. И зашел в храм, оставил мешок с начал петь, танцевать для. Кира, Чарга, и Панда, эти буджари Трохрамару узнали его, предложили ему Кир. Они знали, что он великий и преданный. И вот он He остался на ночь night, там и ночью, Бхагаван явился к нему во сне. Again, и Бхагаван сказал, о, Пурипад, на самом деле, uh, Мое тело. Я синаджи Гопал. мое тело и тело Гопинадха Не отлично друг от Поверь мне. Ты можешь весь Чандан предложить Гопинадху и мою. И мой жар уйдет тебе не обязательно так далеко идти, поскольку и я получу все благо от этого Чандана. И вот Гопал пришел к нему во сне, отдал наставление, что мое тело и тело Гопинадхани отличны друг от друга, и поэтому можешь предложить Чандан ему. Он гопал настолько милостив, его милость бесконечна, он как, Криш... как Кришна и даже более... большая милости в Гуранге, но все же мы столь падшие, что мы не можем обрести эту милость, что Гуранга Махапрабху, что он не сделал для нас, я пытаюсь что-то сделать. Мы пытаемся что-то сделать, но все же. Это великолепное чувство. Божественной любви не приходит к нам. Почему Гуранга Махапрабху сделал все для нас, чтобы мы обрели Кришна Бхагатину из-за оскорбления? Мы стремимся каким-то посторонним желанием, И слышав так много харикатхи, Харикадхи, наше сердце не изменилось. Почему? Из-за оскорблений в читании читаврите говорится об этом. И в итоге что случилось? Здесь говорится, Гопал настолько милостив, Гопал думает, что Мандриду возьмет так много, ему тяжело нести этот Чандан Дагвадханан 2000 километров пешком лучше. Если он предложит все это Гапинатху, вот он сказал, что мое тело не отлично от него, поэтому без всяких сомнений предложил этот Чандан Гапинатху». И что случилось утром, Мадхавиды позвал по и сказал, что Бхагаван и сказал ему во сне, поскольку Бхагаван украл кир для него, это же Бхагаван ему пришел во сне, у них сомнений в этом не было. И вот Бхагаван пришел, что плохо и, ну, и, и, и все слышали и, и подумали. И вот сказал у Депури сказал, чтобы организовали двух молодых браманов, чтобы они тёрли чандан. И вот они сидели, терли Чандан весь месяц. И, ну, в смысле, терли Чандан и, пред, и, и предлагали его гопинатку. чандан ятра продолжается 21 день. И вот если это 21 день сначала, мы Гаудия, мы... И вот эта чандан ятра началась с этого дня. У нас есть возможность следовать этой чандан -Ятри. Сегодня наша великая возможность. Мы в уме можем, если физически мы не можем, то хотя бы в уме. Мы должны тереть Чандан и предлагать его телу Бхагавану. И во всех гаудия везде следует этой чандан -Ятри. И в течение 21 дня труд Чанданы предлагают телу Гопинатка. А потом, когда перед сном, перед сном Бхагавана это, это чан, этот чандан снимает с его тела, а с утра опять предлагает наносит. допустим, и вот. Чандан-йатра особая. <ресу> Джаганнат, Баларам, Баларам и, и Суббатра, все они, они boat lila, boat lila, no? lake, и в Нарандр в там Чайчандра Лила лилокатание на лодках происходит. Джаганнат, Баларам, Суббатра, Вижай, you know? uh, ну в no. смысле Вильвиджай в не большие в играх, маленькие, визаевые в играх и вот один день начинает чандан-джатра и на лодках, и мы хотим сделать заключение, что любовь Мадхабиндапури мы не можем и это чувство любви сравнить с чем-то. Мы не можем представить, это, что это любовь возможна для, для кого-то. И поэтому Мадхавита Гасай он получил дикшот Мадхавида Пурипада. Почему он получил дикшот него? Я Абдвейту Гусай получил дикшу от Мадхавида Бурипада. Когда увидел, что такая према, такая божественная любовь, такое чувство, но невозможно не идти. тоже получил дикшу. И вот сегодня началась Чандан это шлока, с которой мы Мы должны пытаться понять ее, поскольку эта шлока произнесенная в Радхарани. И заключение в том, это Баба Радхарани. Так или иначе, не знаю почему, это настроение Радхарани. Радхарани плачет. И как это И раха, чувство разлуки, явилось в сердце Мадхови И в этом вопрос. С читами читами, тебе говорится по милости Радхарани, это шлока явилось явилась в сердце Это изначально слока по изнесённой Радхаране. И таким образом мы должны понять эту татву детально и мы so so uh, должны понять, uh, что наш Гурудев должен деф быть сам себя себе в Шабдабрами и Парабраме. И также я хочу сказать, что как узнать, что он Нишкинчен имеет в виду вот такой Вашнав какой-то. Кто такой Нишкинчан? Мы можем следовать Мадавида Этот Мадавида он никогда не спросил, Даже, даже молока, что говорить о чабате, о, о, о, о, рисе, еще чем-то даже, черт, даже eat, молока не просил. Me it, me it, no, вообще ничего не просил, только если кто-то специально приносил ему, тогда он принимал. А так он, great он great ничего не просил. даже Этот Мадхабанда великий Нишкинчен преданный луч из Нишкинчана. У него было только мало и... Всякая емкость для воды. И вот он, но по, смотрите, Kupa последствия. Он оставался храм для Гопала, очень огромный храм. Нискинчан не значит ходить на Нет, это не это не то. Главное, не, не привязываться. Нишкинчан это не то, что нужно выставлять на показ. Нишкинчан значит это то, что это сделать все и вся для Кришны. Понимаете? Это называется подлинная Нишкинчан И вот Мадхаведа Пурипад, он не просил ничего, даже молока не просил. Вообще ничего не просил ни у кого, но этот мандовидный пурипат, организовал такой огромный храм для Гопала. И в он пожертвовали множество коров, тысяч, 10 тысяч коров у него образовалось, и все он занял в служении Гапалу очень богатый бог, бог, такой, как сказать, и богатый человек стал, ну, хотя у него не было о, все для служения гопала. О, о, Храм пришел к нему 10 тысяч коров, и нескольких учеников у него было, это не, столь, не столь важно, все равно не Он был готов сделать для Кришны все. Много раз я объяснил эту шлоку для Кришны. И это океан шастра. И вот Махапрабху привел пример санатани, что целомудривная женщина, она решила служить как какой-то проститутке, Но поскольку этот ее муж завожделал ее, и вот она решила ей служить и if time должны time permit, because every day somewhere, other kind of topics already set And this you And also и снова и снова я, мы должны пытаться понять это Madovinda чувство Мадхуинда Пурипада. Today, I have nothing to do. I wanted to arrange feast for you, but there no Dorun So I, I arranged some sweet for you in front of you, me, you will have to take. All I arrange sweet for you, Offer already offered to Bhagawan, already offered to Bhagawan. So you have to sit in row and take. But I have also one small question huh? the, How we can harmonize that uh, we know that uh, Swarup Dhammadar we say is Lalita. <гай rapport> И вот вопрос видел, в какой-то книге говорит, что это Рагунада с Гасая so, вроде он, что он в одной книге говорит, что налита, в другой вишакха. А почему так можете? Это по воле расширения? Как Данга Банга лили, ребята, Стакур иногда пишут, что это Данга Банга лила в одном месте происходило читание чина, там эти говорится, что в, другой, в другом месте. Ну, гармония. В том, что в различных калпах раз, различные вещи случаются. То есть один говорил, что в одно время случилось друг другое, поэтому такие несоответствия. И также Лалита может поменяться местами с вишакой И в какой-то калпе, иногда Раманады, в форме Вишаки, является иногда в форме Ларит, или как Вастахаран Лила. Там <соцентричные> два места есть, <соцентричные> где это so все случилось. <соцентричные> Поэтому некоторые в находятся. Believe, Но мы не должны путаться. And uh, stop, stop, stop, eh? Mm -hmm. Stop. So you get all answer of your question or some? Um, yes. <laughs> I, it's always like this, I don't know. If you are not asking, still some other day you can get answer, yes. through Harigatha. Yes. This happens so. Sometime in the whole assembly I am speaking Harigatha, one, one, one devote like somebody said, wait, wait, wait, let Maharashtra. After the Harigatha is over, One hour, one hour. Oh Maharaj, I was wanted to I wanted to put this question. Now all question is over. I get answer. <laughs> so this way we we'll have to keep pace. Ah. Hey, take, take, take, take, take I don't ask you so many questions as before huh? because before I was ah, asking. Before. Now you are getting maturity. Day by day. I try to do seva. I can give you promise that if you are sincere, you can get. This I can promise. This much I can say, I have the power of Gurudev. I have no power. I am not a devotee, a fallen soul, but by the power of Gurudev I can say, I can do something for you. This I can promise you. If you can keep patience, in, not like Sahaja, I can make a gopi tomorrow, that I cannot promise. In gradual soul.